здравия дорогие друзья добро пожаловать на канале йога Чести. с вами снова Данил Пушкарев приветствую вас к следующему занятию для начинающих сегодня мы сделаем как и в прошлый раз сначала суставную йогу потом несколько солнечных кругов и под конец мы немножечко расслабимся Начнем, как и в прошлый раз, с наших самых маленьких суставов, начнем с наших пальцев. Берем наши пальцы и вращаем ими в разные стороны. Вращаем ими туда-сюда и делаем это для того, чтобы уйти нашим вниманием в тело, чтобы наше внимание было полностью в теле и мы забыли про все наши проблемы, про весь день можно сказать и полностью настроились на йогу, на наше тело, наше ощущения тела и наши ощущения в принципе. Вращаем пальцами немножечко ими хрустим не сильно конечно все блоки убираем переходим к следующим суставам это наши кисти берем например правую кисть и вращаем ей в одну в другую сторону не обязательно все время в одну сначала в одну в одну в одну в другую можно менять, как вам это приятно ощущается, и то же самое мы делаем с другой кистью. В одну в другую сторону вращаем и встряхиваем, немножко встряхиваем. И переходим к следующим составам, к нашим локтям. Сначала вращаем наши предплечья в одну сторону. Здесь у нас, дорогие друзья, здесь вот где палец у нас приходит, здесь у нас энергетический выход. И мы его прикладываем к нашим локтям и чувствуем, очень хорошо ощущаем, как у нас там в суставе все хорошо двигается в одну сторону, в другую сторону все хорошо разминаем подныриваем и чувствуем, что творится в нашем суставе какие у нас там ощущения, все ли хорошо И если, конечно, нет, то мы прорабатываем эту проблему с помощью суставной йоги. Немножко доворачиваем, чтобы даже наш плечевой сустав имел что-то от этого упражнения. Переходим к другой руке и тоже вращаем ей чувствуем сустав энергетической точкой на руке, как он вращается двигается все ли хорошо и подныриваем В дно другую сторону и немножко подворачиваем рукой как будто из плечевого сустава прямо поворачиваем приклепно немножко вставим это дело и берем наши предплечье и вращаем их в одну сторону оба в одну сторону вращаем и в другую сторону и пытаемся это сделать в разные стороны при этом тоже очень важно в другую сторону при этом тоже очень важно чтобы у нас ноги стояли параллельно макушечка тянулась вверх а копчик тянулся вниз и мы делаем это нашей оси которую мы ощущаем если мы ее так сильно не ощущаем останавливаемся прокручиваемся тянем макушку вверх копчик вниз и немножко проворачиваемся чувствуем ось или наш позвоночник великолепно покрутили в разные стороны Берем наши руки, ставим их перед собой и протянутые руки крутим в одну сторону и крутим их в другую сторону. Ставим их посередине и крутим их в разные стороны и они встречаются опять посередине. Снова здесь всегда они... Спереди. И в другую сторону и не встречаются посередине. Великолепно встряхиваем это, снимаем энергетический потенциал. Берем сейчас наши ноги, оставляем их немножечко пошире, примерно ширина мата может быть чуть-чуть шире. Ну конечно, если я буду так стоять. И как раз я встану так и мы сделаем комплексное упражнение, возьмем сначала наши плечи, вроде мы в прошлый раз это делали, так что кто присутствовал, это еще может помнить. Берем наши плечи и вращаем ими в одну сторону вперед, вращаем ими вперед, сначала легко и навязчиво, потом увеличиваем амплитуду и вращаем наши плечи максимальной амплитудой до сих пор еще вперед после этого если мы очень хорошо ощущаем наше тело и прямо ощущениями ушли в него мы даем ему то что оно просит и подключаем к этому движению наше солнечное сплетение, нашу грудную клетку. И мы делаем это таким способом, что когда у нас плечи сзади, тогда мы полностью выпячиваем, полностью выставляем вперед, направляем его в грудную клетку вперед. Когда у нас плечи наверху, мы сжимаем голову, мы полностью как бы сжимаемся, Потом у нас плечи идут вперед, и грудная клетка у нас тоже идет в противоположную сторону, <с <с назад. И плечи идут вниз, мы полностью вытягиваемся головой вверх. Так мы дальше крутим плечами вперед, и в противоположную как бы, сторону мы вращаем нашу грудную клетку. И далее, прямо кто ощущает, чувствуем, что тело просит и даем ему это сделать. Мы подключаем к этому движению, естественному, наш живот, таз. И они двигаются по волне, все вместе, и даже голова есть. Сейчас замечаю, тоже немножечко двигаются еще и коленки. Все мы это подключаем. И получается у нас такая мужская женская волна. Хат-ха-волна. Аккуратненько останавливаемся и просто меняем направление этого движения сначала мы тихонечко вращаем плечи назад при этом мы тянем макушку вверх копчик вниз затем мы увеличиваем амплитуду и вращаем наши плечи еще сильнее еще больше круги делаем если бы у нас были карандашики здесь вот сбоку тогда бы у нас круги стали больше на стенке после этого мы подключаем грудную клетку к этому процессу медленно и лучше четче отследить движение. И даем телу то, что оно просит, и подключаем живот, таз и коленки. Такая женская-мужская волна. тха Волна. великолепно стряхиваем, стряхиваем и переходим к нашей грудной клетке берем грудную клетку сейчас мы ей вращали вверх-вниз берем все за ней за нее как будто здесь бы была ручка как за чемодан и мы вот вращали ей вверх-вниз, вперед-назад можно сказать сейчас мы возьмем и будем ей вращать по кругу в сторону сначала по часовой стрелке и мы вращаем только нашу грудную клетку мы... максимум еще только плечи еще с нами ходят потому что они на самом деле приделаны не к позвоночнику, а к грудной клетке Наша голова остается более-менее на месте, лучше еще макушка тянется наверх, копчик тянется вниз, а грудная клетка гуляет по часовой стрелке и в другую сторону против часовой продолжаем это делать и для особо продвинутых есть тоже движение по восьмерке мы выпячиваем грудную клетку вперед и проводим как бы дугу спереди назад и опять вперед и дугу спереди назад с другой стороны и опять вперед и опять с другой другой стороны и так далее и точно так же в другую сторону энергетически очень эффективное упражнение великолепно сейчас оставляем нашу руку на груди Берем нашу голову, на ней руками и сначала наклоняем ее вправо, влево, аккуратно, одну в другую сторону, растягиваем, разминаем нашу шею. Вперед, назад. Немножечко пружиним на каждой точке, чтобы движение телу не показалось сильно резким. Смотрим одну сторону, смотрим другую. И вращаем головой по кругу. Сначала по часовой стрелке и против часовой. И, конечно, энергетически очень качественные упражнения. Делаем это тоже по восьмерке. Прямо нашу голову, опускаем ее вниз и через правое плечо. Катим его, ее, ее голову назад. Опускаем снова вперед и то же самое делаем через левое плечо. И продолжаем так делать снова вперед. Опускаем. И назад, часть правая. Снова вперед. И назад часть левая. Снова вперед. И назад, вперед. И назад. Ставим нашу голову посередине И делаем это в другую сторону То есть сначала голову Опускаем назад Очень аккуратно И через правое плечо вперед Снова назад И через левое плечо вперед И так продолжаем это делать Медленно, спокойно Ощущаем Делаем это просто механически Делаем это осознанно с ощущением. Великолепно. Голова у нас все в порядке. С руками грудную клетку мы сделали. Сейчас мы идем к ногам. И начнем мы тоже, как мы начали на руках, с самых маленьких или с конечности и для этого мы начнем со стопы, с правой. Берем правую стопу, поднимаем ее и вращаем ее в одну сторону. По часовой стрелке, например. И против часовой стрелки. Вращаем. еще раз по часовой стрелке. И против. Берем наши пальцы и разминаем их вот таким вот способом на пол и в другую сторону. Немножко нашего веса добавляем, смещаем нашу ось центральную, так чтобы вес пошел на наши пальцы, на нашу стопу. стопу. и берем как раз в, этой, в этом положении сдвигаем немножко наш вес именно туда на поднятой э, стопе берем и представляем себе как будто у нас в пятке маленький карандашик и мы пытаемся начертить восьмерку за нами и вращаем нашу пятку по восьмерочке. Так, чтобы наша лодыжка великолепно размялась. Это очень качественное упражнение для людей, у кого с лодыжки, лодыжки постоянно востребованы. И конечно же для тех тоже, которые много сидят на работе и надо разминать ноги. И в другую сторону тоже по восьмерочке вращаем. Великолепно. То же самое мы делаем с другой ногой. Сначала вращаем против часовой стрелки и по часовой стрелке еще раз в другую сторону и еще раз по часовой великолепно разминаем наши пальцы на ногах в другую сторону и делаем нашу восьмерочку пяткой Сначала в одну сторону и в другую сторону. Великолепно. Делаем маленькую проверку наших лодышек, становимся на одну ногу и пару раз. Не теряем равновесие, поднимаемся вверх-вниз. Люди, которые занимаются бегом, должны делать это упражнение. Обязательно это нужно. И то же самое на другой ноге. Великолепно. Сейчас возьмемся за колени. Приседаем немножечко, беремся за наши колени и вращаем ими по кругу. Делаем это таким способом, что мы делаем полукруг спереди, перед нами. И когда заходим назад, выпрямляем наши колени полностью, наши ноги выпрямляем, заходим вперед, снова сгибаем. И вот так мы делаем круги. Сначала по часовой стрелочке. Одну сторону медленно, осознанно чувствуем, что у нас с коленными творится. И в другую сторону. И тоже, конечно, очень качественное упражнение. Это по восьмерке. Сначала делаем полукруг в одну сторону, переходим обратно назад и с выпрямленными ногами делаем полукруг сзади в ту же сторону Теперь переходим назад и делаем полукруг спереди Итак, мы рисуем восьмерочку коленами и в другую сторону полукруг спереди справа налево для меня назад снова в правую сторону и с прямыми ногами сзади полукруг. Справа налево. Пять вперед. Направо. И делаем нашу восьмерочку. Великолепно. Встряхиваем наши ноги. Поднимаем одну, махаем ей в одну сторону, вперед-назад, справа-влево, делаем пару кружков. И с другой ногой то же самое, проверяем, как хорошо мы поработали над коленами. Пару крошков и переходим к другим суставам к тазобедренным, оставляем ноги немножечко пошире и вращаем тазом сначала в одну сторону по часовой стрелке. Тоже делаем это осознанно. И в другую сторону. Чувствуем наши тазобедренные составы. Чувствуем наши блоки в них. И прорабатываем, отправляем туда внимание. Нашу энергию вместе с вниманием и прорабатываем эти блоки нашим движением и энергией опускаемся немножечко ставим руки на колено кто может можно еще ниже и как бы двигаем тазом в одну другую сторону и чувствуем, как у нас внутренняя и немножечко задняя часть беда стягивается, Спина по более-менее прямая. Великолепно. На этом суставная йога закончилась и мы сделаем два солнечных круга и как я обещал мы немножко расслабимся ну так 7 уж и 7 неплохое число но перед тем как мы начнем солнечные круги мы попьем водички потому что пить воду очень важно и как говорит мой учитель 40 миллилитров на килограмм веса 40 миллилитров на килограмм веса надо выпивать в день чтобы нашему телу хватало воды для солнечного круга мы становимся где-то в начале мата переднюю половину мата кого это перед зад неважно здесь мы ставим ноги вместе тянем макушку наверх копчик вниз Проворачиваемся, чтобы центрироваться, аккуратно останавливаемся и начинаем руки наверх и руки перед собой на мосты. Снова руки наверх, немножечко назад из плечевых суставов. И опускаемся из тазобедренных суставов. Вниз Ставим правую ногу назад Вперед Левую ногу назад, в упор лежа Опускаем колени, грудную клетку и лоб Вытягиваемся вперед и наверх в ковы Поднимаемся, собаку морда вниз И ставим снова правую ногу вперед левую ногу вперед руки наверх и отпускаем руки снова вдох руки наверх выдох руки перед собой вдох руки наверх немножечко назад и выдох опускаемся вниз Левую ногу назад и упали уже. Колени, грудная клетка, лоб, спускается вниз. Вытягиваемся и поднимаемся вперед. Наверх, в кого. Цепакам вниз. Впускаем пятки на мат. Левую ногу вперед правую ногу ноги вместе и поднимаемся наверх и опускаем руки это был один солнечный круг сделаем это еще один раз руки наверх и перед собой снова наверх немножечко назад и опускаемся вниз правую ногу назад по лежа Колени, грудная клетка и луп. Делимся вперед и наверх в колы. Цеплка вниз. Правая нога вперед. Левая нога. Руки наверх. И мы тоже наверх. И руки вниз. И последняя половинка. Руки наверх и перед собой. Руки наверх, немножечко назад из плечевых суставов. И опускаемся вниз полностью из тезобедренных суставов. Последняя половинка. Левая нога назад. Упор Колени, грудная клетка и лоб. Опускаемся вниз, вытягиваемся вперед и наверх, поднимаемся в ковр, собака морда вниз, и левая нога вперед, к ней право, поднимаемся наверх, опускаем руки, выдыхаем и пьем водичку. И как я пообещал, сейчас ложитесь поудобнее. Так называемую шабасуну. Это у нас поза, когда мы лежим полностью на спине. Руки немножечко расслаблены. Ноги немножечко расслаблены так, как вам удобно, чтобы вы бегали. и расслабляемся. С каждым выдохом мы чувствуем, как наше тело все более расслаблено. С каждым выдохом все более ослаблены. и мы расслабляем наши и, и голени точно так же как и ступни и с каждым выдохом они все более расслаблены сейчас они полностью расслаблены мы расслабляем наши бедра Наши ноги полностью расслаблены. Мы ощущаем тяжесть в ногах, приятную, расслабленную тяжесть. И этой тяжести наши ноги тянут все остальное тело за собой так что она полностью ослаблено с каждым выдохом становится тяжелее я ослаб. дыхание Мы возвращаемся в наше тело потихоньку двигаем его ощущаем контроль над ним, двигаем пальцами, руками, ногами можем повернуться в один другой бок, двигаем И мы уже полностью проснулись полностью вернулись с тела и как у нас традиция в йоге чести мы заключаем наше занятие нашей мантрой Ома Прямо прямые три раза вдыхаем для первого Булусатвур Махараджаки. Джай. Большое вам спасибо. Спасибо за то, что присутствовали. За ваше участие. Благодарю. И увидимся с вами в следующий раз на канале Йога-Чести. Пожалуйста, поступайте по совести и живите честью.